всем здравствуйте ребятки и мы подходим к заброшкам уже скоро идем, начнем съемку начнем наверное вот с этого первого здания это наверное был офис или может грузовой какой-то комплекс будем заходить во все здания ну и смотреть что там происходит Вот, подошли к первому зданию. Вот так вот выглядит. Все вокруг разрушено. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Будем вот, смотреть, что здесь происходит. Сразу обвалы, стены валяются. Лестница разрушена. Полностью. Первый этаж все гуляется нормально стены разбиты все выбито графитки рисуют вот такой вот у нас первый этаж сейчас мы пойдем выше сломана лестница нам нужно залезть все равно наверх опа опа мы замчались вот такие узкие проемы перепрыгнули один уже сейчас заходим на второй этаж сразу поле дырка да это наверное был какой-то грузовой комплекс Ну идем выше. А это третий этаж этого вот здания. Разрухи, разрухи, и еще раз разрухи. Сейчас подойдем к краю, посмотрим остальные здания, на которые мы будем заходить. Это вот эти вот все. Вот сюда попробуем попасть. Там вроде лестницу спилили. Ну и вон там два крайних. Покажу я вам немножко позже. Сверху, я зайду уже на крышу. Ну вот, зашел на крышу вот такой вот вид сторону поселка. Вот они, те здания, в которые мы сейчас будем заходить. И следующая, наверное, будет вот это, которая прямо у нас находится. Заходим мы в противоположное здание. Ребята, это жуть, если честно. Все разбито, все раздолбано. Вот такие, вот такой вот вид наверх просто. Сейчас будем подниматься вот по этой лестнице. Наверх, наверх, еще раз наверх. Вот такой вот создается вид. Это мы этаж на третий зашли в этом разрушенном здании. Вот так он приблизительно выглядит. Все разломано, все спилено, все разбито. Идем выше. Вот такой вот вид создается с верхнего этажа этого здания. Иду прям по краю. Тут жуть просто. Уже такое чувство, скоро обвалится какая-нибудь плита и вместе с ней вниз упасть можно. Вот такой вот вид со здания номер два, в которое я вошел с крыши. Да, высота, конечно, ребята, я вам скажу, опасная. Просто жутко. Вот в этом здании мы были в предыдущем, теперь, наверное, Будем постепенно переходить вот сюда, на эту крышу, полностью в это здание. Вот вид с обратной стороны колония номер 20. Стоит. Здание, которое было на фото, оно вроде еще работает. Только непонятно, что там находится. Вот такой вот вид, ребята. Продолжаем. на нижних этажах вот такие вот пролеты вот такие вот штуки тут стоят будем подниматься на самый верхний этаж Так здесь этажей всего два крыша и чуть-чуть выше этаж идти нам очень высоко еще даже более целый остался грузовой лифт в плачевном состоянии просто Жавы, опасно подходить а то еще вниз рухнет но мы приближаемся ребятки приближаемся к верхнему этажу высота просто ужас вот мы поднялись на верхний этаж просто мрак подходить аж страшно вот это вот бункера все выломано вот, вот вид. Просто ужас. Проходим тут сквозь эти все недуги, чтобы туда не навернуться. Ух, высота вообще просто. Мрак. Вот такой вот, ребята, переход соседнее здание. железо Это пролет между зданиями. Да, если навернуться, живым навряд ли останешься. Мы переходим в соседнее. И тут вот такая же вот история. Просто мрачно. Все очень-очень мрачно. Также дырка на дырке. Все пробито. Фух. Высота большая. Подниматься устал просто. Мы идем на крышу. Вот такой подъем на крышу. Лестница старая, ржавая. Мы поднимаемся наверх. Выходим на крышу. Вот такой вот вид с крыши идет. Но здесь крыша еще немного живая. Ходить можно. Устал, ребятки, бегать по этим всем зданиям сейчас посмотрим вид с этого здания вот вниз даже есть трубы еще, которые не срезали, не урвали здесь мы были уже последнее здание, ребята, я не пойду так как там нет лестницы я у него просто не поднимусь там все срезали вот такие вот, ребята, делишки ну вот, поднялись мы в здание Практически во все. Ну, думаю, вам понравится видео-шов. На этом все, ребята. Заброшки поселка Заводского мы прошли. Посмотрим, как получится видео, что с того выйдет. Может быть, в дальнейшем мы еще на какие-нибудь заброшки сгонзаем. Ну вот а так, всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Если не подписан, подписывайся. По возможности лайкосик. Пока.